Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я расскажу вам про плюсы очаровательного девайса от компании VUPU под названием Vinci Pot. Но и про минусы я также не забуду. Первым плюсом, конечно же, можно выделить его габариты, поскольку высоту он всего лишь 93 мм, и это с предустановленным картриджем. Так что этот девайс с легкостью потеряется у вас в руке, кармане или сумочке. В плане веса тоже никаких претензий нет. Он легкий, но при этом обладает приятной тяжестью, благодаря чему комфортно ощущается в руках. Так что за это производителем Aloys. Вторым плюсом стоит отметить эргономику и управление. На корпусе устройства нет никаких кнопок и напряжение на картридж подается при помощи затяжки, что очень удобно. Также в нижней части устройства прямо под названием девайса расположился светодиод, который указывает о заряде аккумулятора. Зеленый, значит аккумулятор заряжен на 100%, синий на 60% и красный от 20% до 0%. Из минусов хотелось бы выделить комплектацию, поскольку как только вы откроете коробку, вы увидите там батарейный блок, картридж и кабель USB Type-C. Больше в ней ничего нет. Хотелось бы увидеть хотя бы дополнительный картридж. Третьим плюсом, конечно же, я хочу выделить аккумулятор. В этом крошечном девайсе спрятался аккумулятор на 800 мАч. Его вполне хватит на один день умеренного парения. А если он у вас все-таки разрядится в течение дня, то для зарядки от 0 до 100% вам потребуется не более одного часа. Четвертым плюсом, конечно же, являются его картриджи. Их есть два на 0,8 Ом и на 1,2 Ом. Первый предназначен для более свободной сигаретной затяжки, второй для более тугой сигаретной затяжки. Ну и, конечно же, не стоит забывать про их отличную как вкуса, так и никотинопередачу. Объем картриджа вполне себе стандартный и составляет 2 мл. Ну и, конечно же, нельзя забыть про регулировку обдува. Да, на кардинальным образом не изменит ваше ощущение от вейпинга, но благодаря ей вы сможете его немножко разнообразить В конце ролика, если я забыл про какие-то плюсы или минусы Обязательно пишите об этом в комментариях Я обязательно на них отвечу Ну а во-вторых, я рекомендую данный девайс любому пользователю Он прекрасно передает вкус, никотин У него довольно большой аккумулятор И классные и качественные картриджи А с вами был Глеб и сигарет нет И до встречи на нашем канале